Это бюджетный гроу на скорую руку. Дом у меня деревянный. Почему я, собственно, его сделал? А вот э, традиционно делают как окна. Вот э, одна рама, вторая рама, где-то между ними, ну, сантиметров 15. Вот тут еще пленочкой обшил подоконник. Вот такой вот. <смешно> меньше 10 сантиметров что тут, какие цветы могут помещаться, вот расширил подоконник вот второй уровень поставил, тоже из ДСП э -э чем плохо э -э пленка э -э заслоняет солнечный свет плюс вот эти вот рамы дурацкие, вот сделаны как. сейчас вот как пластиковое окно Б без всяких этих переборок все просто сплошное, да и оно как бы делается вот так, сантиметров 5 между двумя стеклами, там подоконник широкий. Но ну, тут тут не предусмотрено, какие там цветы могут ставить, но на, на вот такой. вот как можно поставить? Никак. Ну, поэтому расширил. Минус какой? Тянутся, света нету, они прямо вот туда вот заебаются. Плюс окно холодное. Деревянное окно, оно холодное. Вот, скажем, на градуснике вот сейчас. Сколько там? Минус.. Скажем, вот, то есть, плюс 14, но утром было плюс 5. Штуку плюс 5, ну, то есть очень хреново. Ну, поэтому вот сделал вот такой вот гроу-бокс себе, на, на скоряк. Буквально там, ну, не знаю, если, если очень быстро работать, то и все, и все под рукой, то можно за полчаса сделать. А если не, не все под рукой, ну, за час можно сделать. То есть, стол книга разворачивается в полную длину. Вот. Дальше что? Я вот сюда э, под низ сложил вот такой вот материал. То есть, фольга вверх, вот, а поролочек вниз. То есть, чтобы фольга держала тепло. Дальше. Там у меня плен идет. Плен под 7, 80 сантиметров как раз на стол книгу. Вот. Подключен как он сюда? Не, не просто так. Если вы просто так воткнете его в розетку, то будет вот у вас температура э, при хорошем обогреве дома. Она может быть вот здесь, вот если градусник положить, то будет плюс 45. Это очень плохо. Вот, даже в моем необогреваемом доме, тогда э, температура, <с> в этой комнате была плюс 5. Вот здесь вот доходила температура, если вот так вот градусник положить кому непонятно, вот так доходило до плюс 38 при постоянном включении. Это очень хреново. Понимаете? Это невозможно. И плен вообще сделан не для того, чтобы подогревать ваши растения или там рассаду выращивать. Совершенно нет. Для того, чтобы вот сюда вот стелить под ринолеум, Чтобы вам ногам было тепло. Вот. Поэтому я вот сделал вот такой вот реле времени. Вот. Через реле времени выставил вот по путем вот этих вот не знаю видно не видно как они называются штучек вот 15 минут работает 15 отдыхает 15 работает 15 отдыхает в таком режиме здесь температура 20-25 градусов почему она прыгает ну в доме топить то надо ну вот воздух здесь нагревается ну здесь нагревается вот Ночью остывает воздух, но ну, здесь остывает. Вот поэтому и 20 градусов. Нормальная температура 20 градусов вот здесь вот. Да куда уж лучше, это идеально. Дальше что? Плен у меня там лежит. Сверху я накрыл вот такой двойной пленкой. Для чего? Ну, потому что растение, что нужно поливать. А все равно, даже вот если польете через этот горшок, ну все равно, ну не бывает такое идеальное. Что-то вылезет. Вот понимаете, вот эти дурацкие горшки, вот эти вот дурацкие, кто их придумал, я не знаю, голову было оторвать. Вот, это все неправильно. но не совершенно по-другому должен быть горшок сделан. Так вот, в этом случае вот он может вылиться сюда, и на плен я бы не хотел, чтобы он попадал, вода на плен. На плен. Хотя он там заламинирован, но это все как бы лучше перестраховаться, поэтому пленка двойная вот дальше вот такие вот бортики, это брусок 5 на 5 вот так вот идет так, так, так, так, брусок стойки, вот через вот такие вот но аккумуляторный дрель, это все быстро делается вот эти вот поперечины через 30 сантиметров дальше у меня вот здесь вот биколор я покупал в магазине светофор, где-то цена там 250. Ну, собственно, дешево. И лучше, чем с интернета выписывают, потому что они-то вам вышлют. Но в каком состоянии придет, я, я очень сомневаюсь. А вдруг она поломанная будет или не работает. А так в магазине пришел, все проверил. Вот. А здесь вот это еще из прошлой жизни, когда у нас еще светофора не было и вот эти вот не продавались. Я не знал, как выйти с этой ситуации. А вот сейчас вот для ну, досветки, да. Проблемы? Вы хотите сказать проблемы? Проблемы как без проблем? Проблемы есть. Вот. В чем проблема? Проблемы? А проблемы вот этих энергосберегающих лампочках, я считаю. Но это не сто процентов Проблема в том, что это я сейчас перестановку сделал, землю прорыхлил. Вот. Обязательно перед поливом нужно землю рыхлить, понимаете или не понимаете. Но это отдельная тема, почему нужно рыхлить. Вот, и отдельная тема, почему энергосберегающие лампы мне не нравятся, у меня есть видео, и, кстати, <смех> проблема в вот этих бикалорах, почему, потому что они комплектуются, то есть не укомплектуются. их друг с другом соединить нельзя, их можно соединять 10 штук подряд, в инструкции написано, но как их соединять, у них нету соединения, там вообще никакого, это китайская... Ну не бы сказал, что говно их уфло, но с, они так не предусмотрели, что их можно соединять друг с другом. Это опять отдельная тема. Вот я их вывел вот так вот, то есть на Не то что там что-то там придумывать, там провода этих покупать как-то, не знаю, вывел да и все. Дальше состояние. Ну вот это я загубил, конечно, цветочек. Чем? Морозом. Держал до последнего в теплице, потом выхожу, дриж, твою мать, ночью было почти минус 5. Ну, конечно, он загнулся. Вот, нет, потихоньку отходит. Вот, с этим бегоньи нормально. Розы нормально. Э, розу посадил, вот такой вот уже росочек вы, вытащил. Все хорошо. Вот эти вот скоро меня будут цвести. Вот, все хорошо. Все прекрасно. Значит, хризантемки у меня растут. Вот, очень удивил. Мимулис вообще прекрасно себя чувствует. Прекрасно, правда, не здесь стоял, не здесь. Бегония декоративная, она меня удивила. Она, опять же, не здесь стояла. Не под этими лампами. Вот эти лампы у меня проблемные. Вот, я считаю. Но это чуть попозже. Я хочу посмотреть результат потом вам доложить, как оно на самом деле, чтобы вам не заморачиваться. Вот я заморочился себя, вложился и тот же плен купил. Но смотрите, вот стол книга, плен нужен вам 80 сантиметров, больше не надо, иначе больше будет. 50 брать размер, тоже как-то, ну зачем вам меньше брать? Вам же нужно всю площадь обогревать. А вот как раз 80 сантиметров как раз на стол книгу он сюда восходит. Дальше, ты чуть не забыл. Пленка. Да просто накинул, да ее, блин, нафиг. Ведь она же делается рукавом. Рукав ширина полтора метра. разрезайте пополам. Вот накрыли ее. Вот здесь метр. То есть не, не метр, а вот так. Все, заправлено. Вот так она выглядит. Хотели с торца? Ну, поднимите с торца. Сходите с этой стороны, Хотите с этой в принципе, может не очень удобно, что в принципе э, можно было сделать э, как-нибудь тут э, типа э, контура э, с пленкой, чтобы просто открывался. Ну зачем, не знаю. Оно не надо совершенно. Накрыли пленкой. И будет вот так вот стоять. И э, понимаете, тут, тут и обогрев нужен. И досветка нужна. И... Ну, буду снимать дальше, да. Что у меня получится, какие выводы я из этого сделаю. У меня был негативный эксперимент, по-моему, года два назад. У меня не так пленка была в один слой, а было тут два слоя. Вот один слой, тут стоял кусок пенопласта, я вот так вот наклеил скотчем. А тут второй слой. И вот тут пенопласт, тут пенопласт. Кубики пенопласта там были, чтобы оно, пленка не слепалась, а там пространство было. Тут второй слой был. Да, ну было это дело. И причем он открывался с одной стороны. Это все было заделано, все прижато. Вот только с этой стороны у меня там откидывался наверх и закидывался. Здесь внизу планка была пришита, чтобы своим весом своим весом прижимать и удалять щели все равно э -э, это собственно и нафиг нужно вот теоретически там можно и здесь сделать отверстие для выхода влаги потому что вот я выращиваю там вот пленку только выкидываешь а чувствуется там и тепло и влажность влажность чувствуется как пленка а зачем там что-то какие-то пакетики блин на каждую долбать это чисто женское какие-то понятия дурацкие но сделал ты одну, да и все откинул полох вот сейчас я откинул в вот сторону порыхлил ну и пусть сейчас вот вода греется потом буду же что там что-то испаряется Вот земля да немножко сухая хотя не вижу там какого-то увядания листиков ну, думаю, пролить надо, потому что уже прошло 7 дней. Я чувствую внутренне, что нужно пролить. Чем я сейчас займусь. Вот, вот так вот. Со стола книги вот так вот э, сделать. Да и все. Быстро, быстро, быстро. Э, вентилятора нету, да. Освещение есть. Обогрев есть. Э, отделенность от... Э, Остального пространства есть, влажность есть. Че надо? Я не знаю, что надо. Что надо? Нужны успехи, чтобы все это росло, развивалось, цвело, открываешь, радовало глаз. Сегодня, допустим, один рост, на завтра открываешь, он уже на сантиметр вырос, значит, ему хорошо, вашему цветку, там, речь, что у вас там. Вот рассада там. Вот, кстати, и под рассаду можно вот так вот использовать в любом доме. И не обязательно на столе книги. Можно на полу. Мне так удобно, допустим. Ну, можно на полу. Но ну, убрать его к столу и прямо на полу поставить, и тут также будут проходы к одному окну, к цветам, и также проходы ко второму окну цветами. А он бы стоял бы на полу. Ну и что? Ну просто нагибаться там на коленках там стоять что-то делать тут можно. Стоя просто делать более комфортно к этому же нужно идти стремиться. Вот. Но не в ущерб же себе собственно и, и что там от этого <смех> никакой, по-моему, разницы что ты будешь на диме на коленях стоять что, что стоя на ногах разницы никакой это просто тебе удобно вот э, не знаю. это на полу ставить, если на полу поставить потом еще этаж а потом еще этаж, да, в три этажа тогда смысл есть, я видел коммунальные квартиры вот, в которых двухкомнатных одну комнатную чисто по цветы отдавали и просто полочки такие ставили с таким же вот освещением выращивали цветы ну все. дает объявление в газету продают допустим хлопсиини там или еще что-нибудь ну и все прямо с дома продают скажем на один цветок за 1000 рублей когда он весь цветущий цветущий ну еще за полторы тысячи ну за 2000 ну все хорошо тоже, тоже бизнес, люди молодцы, шевелят, извелины. Я когда смотрю такие видео, ну, ну что я могу сказать? Ну, молодцы, правильно, придумали, все все хорошо. Вот. Можно брать пример и приспосабливать этот пример к своим условиям. Вот. Ну, все.